Телескопический крепеж «Технониколь» предназначен для надежной фиксации кровельного пирога к несущему основанию плоской кровли. Простая и в то же время уникальная конструкция крепежного узла позволяет добиться высшей степени универсальности. Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы надежно крепятся к любому типу основания, будь то дерево, бетон или металлический профилированный лист. Тарельчатый дюбель состоит из фланца диаметром 50 мм и зауженного к низу полого 10-мм стержня. Длина стержня зависит от толщины кровельного пирога. Крепеж должен быть короче не менее чем на 20%. А материал основания определяет конструкцию поставляемого в комплекте с телескопическим крепежом самореза. Он может быть сверлоконечным для профнастила по дереву, а для бетона остроконечным санкерным элементом. Благодаря широкому фланцу крепеж не деформирует теплоизоляционные слои и обеспечивает надежную фиксацию. Выпуск телескопического крепежа налажен на самом современном оборудовании. Все технологические процессы автоматизированы. Сырьем для производства служит высококачественный стабилизированный полимер, который сохраняет свои повышенные прочностные качества на протяжении всего срока эксплуатации крепежных элементов. Неукоснительное соблюдение технологического процесса гарантирует высокое качество телескопического крепежа и, соответственно, повышает надежность и срок службы всей кровельной системы. Давайте заглянем за кулисы. Вот так проходят испытания в заводской лаборатории. В ходе испытания на вырыв из основания кровли пара телескоп-саморез должна выдерживать нагрузку не менее полутора тысяч ньютонов. Эта характеристика гарантирует, что кровельное покрытие выдержит сильнейшие порывы ветра, и наша крыша не отправится в свободный полет. А как ведет себя полимерное изделие при низких температурах? Охлаждаем наш телескоп до минус 35 градусов Цельсия и снова пытаемся разорвать его на разрывной машине. Ну что же, результаты радуют. Ни ветер, ни мороз телескопическому крепежу не страшны. Наши изделия не разрушаются под воздействием влаги, ультрафиолетового излучения и температурных колебаний. Мы выпускаем телескопический крепеж в диапазоне 20-260 мм, а это позволяет фиксировать кровельный пирог практически любой толщины. С монтажом самостоятельно справится даже новичок, тем более что к комплекту обязательно прилагается подробная инструкция.